здравствуйте снова с вами татьяна хочу вам показать поделиться что мне удалось приобрести сегодня по супер цене я очень рада и хочу поделиться этой радостью с вами смотрите какой прелестный желтый цветочек с неоновой губой сейчас я вам буду рассказывать о том как когда принесли вы домой, что делать с вашими орхидеями? Смотрите, для начала покажу, какие сорта. Вот это, скорее всего, чармер. Это тоже какой-то сортовой. Если кто-то четко знает сорта, напишите, пожалуйста. Я еще не открывала, не знаю, не упаковывала. Пошла в магазин. У нас там есть склад-магазин. И... Увидела такие цены и в буквальном смысле обалдела, Посмотрите, цена. 50 гривен уценка. Как я могла не взять такой чудный цветочек. Да, он привял. ну ничего. Но зато он красивый. Эти тоже могу показать цену. Смотрите, вот эта красота. Вот, смотрите. Сколько? 100 гривен. Но это немножко подороже. Этот я сильно захотела. Сейчас я их буду доставать. Вот смотрите, цена. 124 гривны. Но эта цена сказочная, я вам честно скажу. Сейчас посмотрим, в каком состоянии у них корневая. И стоили ли они этих денег, которых я заплатила. Помимо того, что я купила орхидейки, я, конечно же, купила и фиалку. Смотрите, какая она красивая. Зеленым, закрученная. Она мне так понравилась. Прям сказка какая-то. У меня такой не было из фиалочки. Очень красиво. Там было большое разнообразие фиалок. Но я же не могу все забрать. Фу, немножко дорогие, под 50 гривен. Ну ничего. Фиалка тоже в неплохом состоянии. Посмотрите, сколько листиков. Сейчас я все буду распаковывать. Актары не было, я купила актор. Это мне надо вредителей травить. Здесь еще одна фиалочка. Вот, посмотрите, какая я достану. Я две купила. Вот, посмотрите, как красиво. все растения будем доставать с упаковки для начала я вам расскажу я их купила еще днем сейчас на дворе уже глубокая ночь не глубокая сейчас пол одиннадцатого вечера Но темно время поменяли было бы уже пол двенадцатого но не в этом дело я их купила и они у меня стояли в таком виде, как я купила. Вот в этом кулечке все, Примерно три часа. Я их вечером купила. Может даже больше. Я их не трогала. Они адаптировались. Теперь я их должна достать. И буду рассказывать, что я буду с ними делать. Вот. Для начала достанем. Посмотрим. Корневую. Получилось у меня 4 орхидейки и две фиалочки. Смотрите, какая красота. Сейчас я сначала полюбуюсь вместе с вами, а затем буду рассказывать дальше. Вот. Они, конечно, могут сбросить цветочки, но могут и не сбросить. Это ж такое дело. Бутончиков много еще сверху. Но ну, сейчас они все будут цвести. В этом я уверена. Потому что осенью начинают все цвести. Смотрите, корневая. Шейка хорошая. На палочке немножко есть плесень. С плесенью нужно побороться. С корней. Корни зеленые, не перелитые. хорошие. Видите? Это орхидейка в хорошем состоянии. Это я шейку внимательно хочу посмотреть вместе с вами. Ну, вредители, конечно, могут быть. Не без этого. Но мы с ним поборемся. Это цветонос вот засух. Надо будет его срезать. А Лесень это на самой палочке, которая держится и на цветоносе старом. Ну так, в общем, неплохая орхидейка за 125 гривен. Листиков много, корни хорошие, все нормально у нее. Фиалочки мы сегодня не смотрим, это я так мимоходом вам показал. Вторая орхидейка, чармер. Это я точно знаю, что это чармер, Потому что продавщица мне сказала. И тут где-то было написано. Горшочки. Мохоброс. Такой. Зелененький. Ну, тут писалось. Я хотела посмотреть. Не вижу. Сейчас я открою эти упаковки. И покажу подробно смотрим пока стволик смотрите какой чистый корни есть цветочки опали они каждую неделю получают новый товар этот магазин и поэтому оценяют их чтобы они не залеживались чуть там начали опадать цветочки или примялись или листочек поломался и они очень хорошо оценивают вот это вот я считаю, что я очень в очень хорошем состоянии купила эти орхидейки. Смотрим вот эту орхидейку. Мне понравился ее жутко темный цвет, чернильный. Такой, как раньше в мои года чернильными ручками писали. Она очень красива, очень похожа на каменную розу. Но это не каменная роза, непонятно. Но красивый цветок. Смотрите ее корневую. У тех двух орхидей корневая получше. А здесь она сильно засошенная. Сильно пересохшие корешочки. Воздушные корни есть, но они сильно пересохли. Сейчас я вам расскажу, что я с ней буду делать, чтобы оживить это растение. Оно уже болтается вот горшочки корнями плохо держится. Ну, за 50 гривен оценили его, чтобы не выбросить. Конечно же, если оно так сильно пересохло, и бутоны будет сбрасывать до процентов. Ну, ничего, сейчас вам расскажу, что я буду делать. И третий цвет, четвертый цветок. Посмотрите, какой он огромный. Какие цветы красивые. Сейчас я сниму упаковку, еще раз покажу. И корневую покажу. Смотрите, сколько воздушных корешков. Сколько внутри горшочка корешков. Но они тоже не зеленые. То есть поливали их очень-очень давно. Еще немножко и тоже бы уже зачахали. Это орхидейка у нас. Почем чем я говорила? А, по 50 гривен. А, по 100, извините. Здесь засохшая уже болтается по 50. А это еще не до конца засохло. Но через пару дней ее бы ценили. Но я не уверена, чтобы этот цвет останется в продаже. Поэтому я ее решила и забрала. А до этого она стоила. Сейчас посмотрим, сколько. Вот эту желтую ценку снять. Ой, неправильно я сняла. Чуть-чуть потянула. Не так, сейчас я выключу телефон. Я немножко приостановила запись, потому что хотела посмотреть, сколько она стоит. Одной рукой мне не получалось. Вот снимаю. Ай, оборвала. И, увы, не могу вам показать, сколько... Так как оборвалась на неудобном месте. Ну ладно, это не обязательно смотреть. Она очень похожа на дикого кота. Но дикий кот другой. Посмотрите, какая красивая цветовая расцветочка. Теперь я выйму из упаковочки салфановой. И расскажу, что буду делать дальше. Посмотрите, я сняла с упаковки. И хочу вам показать подробно каждый цветочек. Смотрите, какой красивейший цвет. Очень красиво. Я очень довольна своей покупкой. Замечательный. Посмотрите. Вот этот. Ну, один лебесточек поломанный. Но ну, это же уценочка. Этот вообще поломан. Ну, вот есть бутончики. Вот-вот, надеюсь, что она. Будет продолжать свое цветение, так как листовая пластина у них крепкая, корневая, все хорошо. Будем бороться за их жизнь. С этими двумя орхидейками я ничего не буду делать, поливать не буду. Пересаживать буду завтра, так как сегодня очень поздно. Я уже думаю, что не осилю это дело. А вот эти две орхидейки, ими нужно заняться. Смотрите, какая прелестная орхидейка. Смотрите. Сейчас покажу. Цвет какой. Вот. О, как у меня ноготь! Видите? Мой ноготь и орхидейка одного цвета. Я думаю, чего я в нее любилась. У меня же маникюр такого цвета. Какой прекрасный цвет. Очень мне нравится. Еще она как бабочка. Видите, как бахрома такая небольшая не просто ровные лебесточки а как небольшая бахрома ну посмотрим когда она пустит новые цветочки эти отпадут я вам расскажу какая она на самом деле губа очень красивая красивая орхидеечка но корневая слабоватая эти наверняка много отомрут корни но ничего и последняя орхидейка она болтается в горшке, так как там внутри, скорее всего, начали отмирать корешочки. И в этих целях ее уценили. Смотрите тоже ее, посмотрите, какая она красивая. Это завораживающая пятнистость. Это сказка. Вот такие покупки мне удалось сегодня сделать. Я случайно в магазин зашла и вообще в шоке была. Я хотела их там все купить. Неотразимо было. Так, смотрите. Берем орхидеи. Беру небольшую тарелочку. Ставлю их для начала. Налью водички в каждую тарелочку. Немножко вот столько и беру препарат HB 101. Это чтобы они, ну, пришли в себя, набрали сил и адаптировались к моей среде. И корневая, чтобы стресса у них меньше не было, антистрессовый препарат и наращивание корней. Но мне для начала нужно их отпоить. Если я их поставлю в большое количество воды, им будет плохо. А по чуть-чуть я их вечером полью. И завтра буду уже пересаживать. И буду рассказывать вам дальше, что я буду делать. Теперь я беру, открываю препарат HB-101. И капаю сюда одну капельку. И сюда одну капельку. Все. И в этот препарат ставлю... Свою орхидейку и посмотрите корни начинают пить надо подождать немножко и вторую ставлю орхидейку и посмотрим результат корни втянут не обязательно поливать сверху и большим количеством жидкости если корень живой то он напьется потянет всю жидкость вот такие орхидеи прекрасные на сегодняшний день у меня теперь будет жить я их к своим орхидеям ставить не буду они у меня до утра на карантине а завтра будем смотреть пересадку спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал ждите новых видео до свидания